Могут ли быть правильными отношения женатого мужчины, его уход из семьи и создание с ним новой семьи? Может, Могут быть правильными, если вы согласны, что этот мужчина также заведет себе новую девушку потом со временем и уйдет от вас. Если вы согласны, что так будет у вас, и вы хотите такой жизни, тогда могут быть такие отношения. Потому что именно так и будет. Почему вы думаете, что ваша, ваша семья лучше, чем его? Понимаете, вы как бы встретились с человеком, когда у него экзамены сдаются, и он говорит, у меня жена Кривнева, ты лучше, давай с тобой создавать семью ты тоже станешь гревной через несколько лет. Потому что все одно и то же, понимать, ничего не меняется. Не бывает, что влюбленность длилась вечно. Придет время, и также он будет злиться на тебя, и встретит другую темку, и уйдет к ней просто. А ты что скажешь? Блин, так и знала, ведь он же ушел от своей жены. Так, если ты так и знала, зачем же ты тогда меня спрашиваешь этот вопрос? Ко мне одна девушка подошла после лекции вчера и говорит, Олим Геннадьевич, что делать, если я встречаюсь с женатым мужчиной? так много холостых на улицах Саратова. Они так много холостых, а я люблю жена Ну, молодец. Она подошла ко мне, как сказала: Говорит, что делать? Я говорю, менять симку, но перед этим написать ему. К обеду не жди, твой песик или котик. Написать ему, что мы с тобой занимались плохими вещами. Я больше не хочу идти отношений. Если он начинает к вам приставать после этого, вы скажете, если будешь ко мне приставать, пожалуйста, твоей жене. А если он будет продолжать приставать, надо прийти к нему домой, позвонить и сказать, пожалуйста, помогите мне избавиться от этого человека, вашего мужа его же нет. Потому что он ко мне пристает. Я не хочу разрушать вашу но он ко мне пристает. И что будет, она его порвет просто. А потом все будет нормально. Он, он не будет больше к ней приставать. Любовь, вся любовь закончится. А? Налево перестать. Я не знаю, налево он перестанет, но направо точно перестанет. Понимаете, когда мужчине такое сказать, я знаю несколько примеров, когда так поступить с мужчиной, любовь заканчивается моментально. До этого я не могу без тебя все. Вот что хочешь, что делать, не могу без тебя. Пожалуйста, давай проверим. Заходим к джиме и говорим пару ласковых слов. Потом можешь или не можешь? Пошла вон Ну все, пошла вон, значит. Ко мне подошла одна женщина в Ижевске. Сказала мне, что я уже много лет живу с женатым мужчиной в отношениях. Хочу замуж. Когда я выйду замуж? Я посмотрел на ее руке и говорю, никогда. Он говорит, как никогда? Я говорю, вот так никогда. Потому что вы разрушаете чужую жизнь и свою заодно. Ну а если я брошу его, я говорю, вот когда их бросят, и помолитесь и раскается, тогда еще раз посмотрю. Может быть, когда-нибудь выйдете. Вот, так, вот такого наказания, такое суровое наказание, когда женщина так себя ведет. Она просто ролит себе одиночество, яму одиночества. И по факту, чем она занимается? Она в семье нет, живет. Нет. Она получает часть от этого человека, он заботится о ней. Нет, она просто ее обманывает, и все, обманывает. Он что, ее любит на самом деле? Нет, он хочет ей просто наслаждаться. Потому что любовь означает ответственность. Ты живешь с женщиной, даришь ей детей, вот, слушаешь ее, демагогию, там она пилит периодически, ты терпишь. Это называется ответственность. А пришел просто, сливки снял и ушел, это не ответственность. Это означает просто пиратство, то есть мужчина пользуется красотой женщины, причем каждый раз, когда он ее запирает, ее красоту у женщины, красота женщины предназначена для создания семьи. Ее возможность создавать семью тает от этого, становится меньше. В следующий раз пришел, еще меньше возможности, и потом еще меньше, потом вообще никакой возможности. Сама себе дала возможность так эксплуатировать. Причина скупости. «Я и так одна, но что делать? Я одна, но хоть кто-то есть». Это означает скорость. Все, больше ничего не означает. Что делать? Рубануть. Является ли это грехом? Нет. Просто написала записочку, поменяла симку, уехала на месяц в отпуск, чтобы не было вообще в город. Помолилась. И в отпуск не просто там, на Майами, а куда-нибудь при монастыре пожить. В гостиницу, походить на службу, когда духовная энергия рядом, все убьет. Все, то есть я не переживу. Но ты просто подойди к духовным людям, поживи рядом с ними. Все растает, все пройдет. Ты увидишь, что ничего не останется того, что было. Так хорошо в сердце станет рядом с теми, кто работает над собой, кто молится. Кто-то со светом, со светом живет в сердце своем, со святостью. Так хорошо станет сердце. Ничего не останется от этой тоски. Почему человек поспорит не подать счастья в сердце? Откуда она счастье получала? Чужого мужика. Что за счастье? Плохое счастье. И это говорится, если змею молоком поить, то она становится еще и детей. Не надо змею своей судьбы поить молоком. Как вы относитесь приворотом, порчем, с глазом. чьей помощью можно избавиться от них. Или этого не существует. Беда говорится, что привороты все эти действуют, но только на тех, кто в них верит. Как в них поверить, очень просто. Надо прийти к бабке которая проведет опрят инициации в эту веру. Есть такие бабки, которые, когда ты к ним приходишь, они такие смотрят на тебя, Мы тебя же сглазили!» Все она тебя инициирует, Потому что она обладает тонким видением, она тебе скажет, что сглазил, и ты начинаешь плохо думать об этом человеке. Он мне всю жизнь испортил. Вот смотрите, как я плохо живу, он во всем виноват, этот человек. И что такое порча? Это вот эта философия. Что такое порча? Это сама вот эта философия. Думать, что кто-то виноват в моей судьбе. Ко мне в Новосибирске подошла одна семья муж женой. Говорит, Олег Геннадьевич, у нас есть одна из она нам все предсказывает. И мы уже ей 10 тысяч долларов заплатили за эти предсказания. И мы сейчас как-то решили без нее, она пришла к нам и угрожает, говорит, если не будете ко мне ходить, советоваться. Вам капец вообще. Я на вас темные силы направляю, и вам капец. Они говорят, что делать, Олег Диначенко? Мы ее боимся. Она все правду говорит. Я говорю, да ничего не делать. Просто молиться Богу и все. И... и ничего она не сделает с вами. Невозможно с человеком ничего сделать, если он Тебе ничего плохого не делать. она же, же ей ничего плохого не делает. Проклятия бывают. Я читал в ведах, что бывают проклятия. Святые мудрецы иногда проклинают людей. Да. Наказывают, например, царь не выполняет свои обязанности, приходит его настоятель, говорит, немедленно перестанет это делать, ты совершаешь греховный поступок. И он говорит, да пошел ты своему наставнику. И тот смотрит на него и говорит, хум! И тот бац, у Пал Такой ползанят. обладали раньше святые, и боялись страшно все. Поэтому они выполняли все, что надо Святой человек приходит, говорит, выполняет свой долг. И он сразу же начинает выполнять, потому что боится. Иначе бывали такие случаи, когда святой человек никого не проклинает, просто уходит из города, где он живет, и там перестает даже дожди, засуха наступать. Один раз царь один гулял по лесу, и э, один мудрец, он совершал аскезы, и дочка его нечаянно как-то так вот оскорбила этого мудреца. Вот. И мудрец этот просто один настрой прочитал, и у всего войска случился закон. Покакать не могут все, никто покакать не может. Они в лесу как бы не знают, что делать, покакать никто не может, страшная ситуация. Начали искать, что произошло, нашли этого мудреца. И Звинились перед Ним, поняли, что дочка виновата. И он прочитал эту молитву, и они покакали все с удовольствием. С удовольствием просто. просто. так, что просто были все счастливы. А? А? Не, ну просто их поспитывал. Понимаете, это не так просто понять, Потому что мудрецы в древности, они таким образом а, вызывали уважение к святости, они таким образом поддерживали порядок. Вам трудно это понять. И люди возвышенные знали, что они делают. Потому что мы деградировали, мои хорошие, деградировали. У нас нет уже такой культуры высокой. А? Ну да, сейчас нет таких вот прямо цветых, которые бы могли такие вещи совершать, но есть цветы, и многие, которые просто могут вам помочь в жизни. Понимаете, то есть проклятие есть, но чтобы проклять человека, надо иметь такую силу. В основном сейчас нет никого такой силы. Людей нет такой силы в основном. А даже если есть, то если вы молитесь Богу, то на вас это не действует. В основном люди просто пугают друг друга с целью а, дать другую веру. Вот если человек начинает верить, что есть проклятие через глаз, то это начало начинает действовать. Он в это верит, духи через силу духов начинает это осуществляться. Поэтому бабки вот эти, вот они инициируют вас в глаз. Если хотите, чтобы он отворот, так, приворот, заворот, поворот, вот. Если хотите, бабки такой сходите, она вам... Да к тебя превратили. И все, значит, вас превратили. Понимаете, нет идея. Что это называется вера в невежестве. Люди в невежестве верят в духов или в темные силы. Люди в страсти верят в деньги. Люди в благости верят в Бога. Это вопрос веры. И вера передается через общение, доверительное общение. Если вы с бабкой такой общаетесь, значит она вам даст веру в этот сглаз. Но если вы в глаз не верите, верите в Бога, тогда до свидания с глаз. И он не может никак на вас подъездить. Это не может никак сработать вообще. Просто в принципе. Потому что, допустим, если я молюсь Богу, кто-то решил меня сглазить. Сегодня, допустим, он думает, ага, Иван Геннадьевич, действует. Трах тебе дом! На меня, допустим, тракт тебе дом сделали в ему лекции можете попробовать. Завтра утром я начну молиться и почувствую тракт кибидон. И этот тракт кибидон назад тому, который сделал это. Почему? Потому что всегда это возвращается назад, когда человек начинает думать о Боге. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Система Ислам? Ничего не бойтесь в этом мире. Страх вызывает привязанность к этим вещам. Страх — это и есть та сила, которая вас привязывает к этим проблемам. Боитесь — значит, не верите в Бога, Господи. Как вести себя с младшим братом? Я своими словами доставляю ему боль. Такое бывает. Люди в ней плохие отношения, плохую связь, энергетичную плохую совместимость. Около десяти лет назад он развелся с женой, и их сын остался с мамой. Он его не видит, его не пускают в сыну. Мой брат, замкнутый по природе, еще больше замкнулся. Три года назад он женился вновь, и есть дочь полтора года. Желание сына видеть сына не появилось. Лекции слушать не хочет, Он а начал ходить в церковь и посещать православные храмы с новой женой, чему я очень рада, молюсь за него. И все и все же хорошо, то есть вы молитесь, он пошел в храм. Это закономерно. Я замужем, сын 8 лет, мы с мужем слушаем ваши лекции более двух лет. пока не ответила себе на вопрос брата. братом. А почему такой вопрос? Нет никакого вопроса. То есть брат еще не хочет встречаться с сыном. Ничего со временем захочет. Продолжайте молиться. Нет никакого вопроса. Это просто жизнь. У каждого человека в судьбе есть такие препятствия. Они нужны для того, чтобы мы развивались духовно. Бог специально нас зацепляет, чтобы мы развивались. А если не зацепит, то мы не развиваемся, будем спать просто и все. У нас не будет развития. Понятно нет? Будем дальше на вопрос отвечать или какую-то тему разберем? Все, тогда поехали тему. Я надеюсь, что я достаточно подключал уже вот все, что мог. вам сказать, что мне завтра в 4 часа утра надо выезжать в аэропорт, на аэрофлот. Поэтому сегодня я только цветочки раздам, но уже подписывать книжки не буду и не смогу вам отвечать на вопросы. Итак, мы сегодня с вами поговорим о верности и уважении да, в семье. Хотите более развернуто? Верность ⁇ это особая сила, которая возникает как награда. Ну, то есть мы уже говорили о том, что когда человек постепенно служит близким людям, со временем он начинает чувствовать чистоту. В сердце близкого человека и начинают чувствовать, что я не зря с этим человеком живу. Это правильный выбор. Потому что всегда выбор правильный. Всегда Бог дает человек. Если как проверить, что Бог дал человек? Если вы не можете от него уйти, значит Бог дал. Приходит время, конечно, иногда сердце отшибает, и человек временно может уйти. Но в основном... Люди не могут уйти друг от друга. Значит, Бог дал Все это значит, что с ним может быть счастье. Бог зря не дает человека никогда. Но чтобы с ним было счастье, надо сдать свои экзамены. Почему этот человек мне так неприятен? Потому что он олицетворяет мои собственные грехи в прошлом жизни. Это то, что мы изначально имеем. До верности еще далеко, да? Теперь все такое верность. Из два типа верности. Первый тип. Это то, что я объяснил, это награда за твои труды. Ты чувствуешь уже чистоту человека, естественным образом тебе э, хочется быть верным. Но другой вариант верности — это труд. Это труд. Вот смотрите, верность, она как проявляется у женщины и у мужчины. Женщина — это инициатор верности, потому что женщина в целом должна управлять семейной жизнью. Она должна быть инициатором многих вещей в жизни. Она должна рулить семьей, сердце своим. женщина это делает. Мужчина является флагманом семьи. То есть главная обязанность мужчины – это духовная жизнь. Не деньги даже зарабатывать, это духовная жизнь, работа над собой. И как он это делает, должен по-мужски. Он должен рано вставать, закариваться, делать физические упражнения, обязательно трудиться над телом. Он должен читать молитвы, изучать духовное знание где-то. Женщина, допустим, как ее духовная жизнь протекает, она тоже читает молитвы, но и не обязательно сильно аскетировать, там сильно посты какие-то соблюдать, там сильно рано вставать. Она должна обязательно ходить на духовные программы, беснопрения там духовные различные, там, где есть эмоции. Мужчине обязательно это, но мужчина должен обязательно Молитву читать и изучать духовное знания. Мужчина должен больше в науку идти в духовную, женщина, там есть эмоции, общение, отношения, в кружок какой-то ходить духовно. Вот так раз, разница немножко в практике есть. И верность для мужчины – это прежде всего ответственность за семью. То есть верность и мужчина означает, что он ответственно ведет себя в семье. Потому что, когда... Может ли мужчина не смотреть на женщин? Он, он и не хочет на них смотреть просто так, как женщина рисуется, это же сила. От женщины исходит сила, она сшибает мозги. Ну, допустим, мужчина нечаянно посмотрел на кого-то, муж посмотрел, на какую-то девушку, и она им понравилась. Это происходит неожиданно совершенно. То есть он просто посмотрел, Бабам по башке получили. Потом помолился, успокоился, все. Такая система. То есть идея, в чем заключается, в том, что мужчина должен учиться а, духовную силу в себе культивировать. То есть он должен а, быть ответственным за сохранение семьи. Он должен пытаться сохранить семью, мужчину. Отвечать за духовную силу в семье также он должен за то, что вся семья духовной практикой занимается. Он за это отвечает своим поведением. Это называется верность. То есть мужчина хочет оставаться женой. Но вот для женщины верность — это немножко другое. Женщина не должна смотреть на других мужчин. Ну то есть она, конечно, смотрит на других мужчин, но взгляд же бывает разный. Женщины знают, что можно смотреть по-разному. Можно смотреть как дочь, можно смотреть как мать, и можно смотреть как жена. И женщина может переключатель этот включать в своем сердце. А захотела посмотреть как дочь, на лекцию пришла, раз включила включатель, все слушаем лекцию. Муж ревнует в этом случае? Нет. Захотела посмотреть как мать, допустим, посмотрела на свою подружку, рассказала ей, что слушала на лекции. Она слушает, она. Есть старший, и, и младший, все слушать вот. Захотела посмотреть, как жена на чужого мужика. Включила выключатель, включила включатель. И так ну. Раз. Глазками стрельнула. Это же все осознанно происходит, понимаете? Это все зависит от вас, мои дорогие. Как вы захотели, так и посмотрели. Но для вас это просто игра. Один мальчик а, начал в луже кидать лягушку. Лягушка ему говорит, ты что мне кидаешь, ты же убить меня можешь. Он говорит, да прикольно. Тебе говорит, прикольно, а мне смерть. Так и женщины тоже прикольно им глаз построить. Им прикольно, а мужику смерть. Ну, если вы... Да? А как вы если так, если Никак. Сострадательно. <связывая> ну, вы женаты, нет? Да. Вы женаты. Сострадательно вести. Понять, что вот девушка, наверное, одна. Ей нужен муж, поэтому она стрелять глазами, нормально. Не обращать внимания. Конечно, вы будете обращать внимание, вас крышу будет рвать, но это хорошо. Это означает, что можете поработать над собой, помолиться, побеждать судьбу. Не надо осуждать женщин за то, что они так все Это просто от недостатка воспитания. Все. Итак верность означает для женщины, что она не смотрит так на других мужчин, кроме своего мужа. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы в семье сохранялся магнетизм вот этот необходимый для того, чтобы мужчина постоянно тянуло домой. Магнетизм нужен. Но сила магнетизма, она... У одной женщины много, у другой мало. Почему? Потому что одна не смотрит на чужих мужчин, другая смотрит. Вот эта вот энергия женская, соблазнять, эта энергия очень нужна для семейной жизни. Надо каждый день соблазнять мужа, каждый день его соблазнять. Надо выглядывать неожиданно на него так, из-за шторки. Неожиданно выходить в очень. То есть, смотрите, в древней культуре как делать, Женщина на улицу выходит как-то скромненько, а домой, когда приходит, очень сильно наряжается перед мужем, перед детьми, и все ее сразу видят, ценят, любят там. У нас все наоборот. Домой пришла, халатик скромненький одела, пошла там что-нибудь приготовила. Вот, доставили уже все. Но когда она выходит на улицу, она сразу такая, опа, оделась такая, пошла. Под а ноги такую ногой пишет. Другой зачеркивает. Да? Видите, у нас извращенная культура неправильная. Не та, которая приводит к счастью. Когда девушка так идет, она всю вот эту энергию, возможность магнитить, примагничивать своего мужа, она ее всю тратит, холостует. Потому что чужие мужики смотрят, они обдирают ее как липку. Всю энергию тут снимают у нее. Она пришла домой, разбитая такая, уже мужу улыбаться уже тяжело, она говорит, я устала, отстанет от меня. Почему устала? Потому что так сгорела Женщина, которая правильно себя ведет на улице, она не устает. Она чувствует себя защищенной. В Индии женщины даже знают, вот здесь вот центр воли, такая точка, здесь центр воли. И именно здесь дырка у женщины. Она не может защититься от взгляда мужчины. Если она понравилась кому-то, он на нее смотрит, и как-то становится неловко. Она чувствует, как будто попала под влияние этого человека. Она не может освободиться от взгляда. Вот для того, чтобы этого не было, женщины в Индии ставили красную точку вот здесь. Потому что красная точка, она защищает эту дырку энергетически. И этот мужчина, когда на нее смотрит, раз, и в красную точку воткнулся, и вольник уже не может ее забрать. Она так и вышла из ситуации, пошла дальше. Понятно? То есть это люди, древняя культура, они все знали, все как работает. И поэтому у них не было проблем очень Допустим, у женщины, у нее вот эти вот крылья носа связаны с половыми органами. Вот здесь вот крылья носа. Вот. И женщина, чтобы ну, как бы не привлекать вот этими крыльями носа мужчину, она вешала себе серьгу на левую сторону, на женскую. Как серьгу повесила. Вместо того, чтобы смотреть на нос, он пац на серьгу посмотрел, промазал. Это чисто подсознательно происходит. То есть женщины в древней культуре, они очень много внимания уделяли взглядам отношениям, как смотреть, как, потому что они знали, что это имеет сил. Как одеваться правильно, как не израсходоваться в отношении с внешним миром. Не с семьей, а с внешним миром. Женщины в древней культуре они больше открывались для, для мужа и меньше открывались для окружающих людей. Возникает сразу вопрос. Олег Геннадьевич, а. Но я тогда буду выглядеть как-то странно. Ну, я не буду тогда успешной девушкой, успешной женщиной в бизнесе, в делах. Потому что успех всегда у женщины зависит вот от таких вещей. Хорошо. Смоделирую ситуацию. Вот смотрите, то есть вы ведете себя вот таким образом, соблазняете немножечко своего начальника, и он продвигает вас по службе, естественно, да? Вот. Он чувствует что он, вы ему нравитесь, продвигает по службе и пристает к вам. Постепенно он привязывается к вам все сильнее и сильнее, начинает зависеть психически от вас. И у вас возникает выбор, или вы дальше работаете в этом месте, или придется уйти, потому что так как он привязывается, он будет очень сильно разгневан, если вы не удовлетворите его потребность в половых отношениях. Теперь смотрите второй вариант. Вы просто ведете себя как мать. Вот, допустим, женщине, чтобы развиваться хорошо, успешно в деятельности, ей надо одеваться скромно, ну то есть со вкусом, но ничего не открывать. И лицо у ней должно быть немножко-немножко неприступной. Как мать, мать у нас старшая, то есть у нее лицо немножко строгое такое непреступное со всеми. Когда женщина так ведет себя, у всех мужчин сразу вызывает уважение. В результате вас будут продвигать по должности, по службе, но при этом вы не будете зависимы от начальника никак. Больше того, вы можете подойти к нему и сказать: мне сегодня надо пораньше уйти". Очень строго, так влиятельно. И он будет уважительно относиться к этому. Он скажет, хорошо, я понял. Пожалуйста, идите. Будет всегда вам говорить, как вы вас называть, не на ты. И вы будете пользоваться уважением в коллективе. С вами будет подходить, советоваться. Потому что вы будете выглядеть правильно. Женщина должна в обществе выглядеть как мать. Она должна быть строгой, серьезной, внутренней такой, сдержанной. А дома она должна, как жена быть уже, она раскрывается, улыбается и другуется совсем человеком. Так же она с родственниками с отцом, с братом там, с, и так далее. Это называется верность.